Привет! Если вам нужно выгрузить данные из Google Analytics по трафику и конверсиям вашего сайта, с этим отлично справится Netpeak Spider. Чтобы запустить такую проверку, нужно дать программе доступ к вашим данным в Google Analytics. Это можно сделать в настройках. Затем выбрать нужный сегмент, например органический трафик или социальных сетей или даже любой другой ваш кастомный, который вы заранее настроили в Analytics. Выбрать необходимый временной диапазон. Кстати, хочу отметить, что в программе есть алгоритм обхода сэмплирования, что позволит получать реальные данные о посетителях вашего сайта. Выбрать необходимые параметры на боковой панели, можно даже получить отчет по выполнению конкретных целей. И после всех настроек введите адрес сайта и нажмите на кнопку «Ставить». Как только программа закончит сканирование, начнется выгрузка данных. Она может занять какое-то время, если данных будет очень много.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 А если максимальный показатель отказов был на карточке товара, то лучше перепроверить, а по каким запросам пользователи чаще приходили на нее, или может там все в битых изображениях, или нужно переписать тексты. Прямо в таблице вы можете сортировать и группировать результаты по любому из собранных параметров, чтобы получить удобный для работы отчет и найти точки роста трафика на вашем проекте.